Netpeak Spider, он очень четкий, там вся информация структурированная и, в принципе, можно сфокусироваться на основных деталях проблем твоего сайта. Есть акценты на второстепенные вещи, но которые тоже важны при анализе. Самое прикольное в Netpeak Spider, что вот он умеет четко просчитывать статический ссылочный вес сайта, то есть, есть другие аналоги, но они не, не настолько четко и не настолько правильно с точки зрения структуры просчитывают, ну, статический ссылочный мест. Вот это его ну, основная такая ну, вот, для меня фишка. Мне еще нравится его удобный интерфейс, то есть вот его понятность, то есть нету э, много, скажем, однотипных элементов, которые тяжело выделить, вот э, и для, например, отчетов клиентов это тоже очень… Явно можно указать на проблемы э, сайта и сказать, что вот у вас эти проблема. Вот для меня это очень важно.